Да ты под! Я думаю, ты не заметишь. Блин, я первым же делом с тобой. Я первым же делом играю с тобой, смотрю какой режим ты выбираешь. Ну ты конечно мут да. Такую подстав я тебя не ожидал. <связать> на savве играют только лохи. Нормальные пэцы играют рашерами, пушерами, танкуют просто все, что движется. Персик. <смех> у кого-то бачки текут, а у тебя персик потек. Вот на этот домик прыгай. Давай, открывай, открывай, братан. Открывай, открывай. Открывай, открывай. Все отлично. <смех> Парни просто все стырил. Он даже не понял, что произошло. О, <смех> слушай. Мудила, Мы а. Мудила, я хотел снайперку, жопушник. Если находи, на, на, находишь, найдешь охотничью, слушай, скажи мне, я хочу с охотничьей побегать. Не, а ты, не один ты хочешь с охотничьей Ты где, ляй? ты где? А, вон ты где. Владик, ты где? Вот ты где. Да я нашел тебя. Слушай, если снести это здание вообще под корень? пойдем это устроим. Ну, ну, пойдёт. Сифор деплой. Да, ламываем стенки, ты шо? А чей там сверху такое? Ой, это охотничья, твою мать! Лад! Нет! Нет, умолдила! Ну упази! Ну ты засранец какой! Просто чмошник! Ублюдок! Ну ты мудила, конечно! Блин, мне снайперки не хватает. Вот я и покащу тогда. Я что, по-твоему, неправильно неграмотно выразился. Давай ты уже пьеть. Давай ломай, мой бестарбайтер. Уиии! Стоит еще красуется своей винтовкой. Мудила. Есть патроны на снегу. Че? Есть патроны на снегу. Ой, там чувак. Где? ядрить моя жопа, я ж не в зоне. Влад, ты тоже не в зоне, я тебя хочу обрадовать. Ах, это шот Какая винтовка? Ты там че пернул что ли? <смех> Выдавил какулину. <смех> <подавится>. Ей уже. <смех> Сидим в Fortnite, пердим. Опа, это ты в тебя? Ну он какой-то кривой. Минус 7-3. <смех> Очухался, парень, блин снизу сзади меня еще позади он за мной что ли пошел она, она по-моему самая офигенная что в этой игре существует нет я ее в себя кинул вообще-то слушай го челлендж чист без каких-нибудь автоматических оружий чисто вот э дробовики помповые ну не помповые а вот тактические и помповые и снайперки Ух ты Чью, мать, моя женщина! Ух. Ах моя женщина, мама Мия, Я жду у а, как вижу. говорится. Вижу, чего, -то. Да блин, я вот тоже как бы вижу. О, да твою ж мать! Да ты блин, а, ну что за пот? Я, я Ой, чувак, Holy crap, man. <соскотерия> Он сверху? А oh, он здесь! Всё, минус парень Это ты там топаешь слушай нет, нет, нет, нет, нет. я нет, бегу да черт тебя подери ну что за поц? почему он зажал тупо мне в лицо я ему даже я учится, ему даже не я, я ему даже аргумента никакого не дал Трупецы играют только на миниганах. Через всю мапу. чем мы с тобой разговариваем? О, о том, как разработчики будут на, то на их продаже. На прогнозы а их деньги? продаж. Ну, на деньги это уже в дальнейшем, а так на прогнозы. Мне, короче, это опасно находиться наверху. Я сразу падаю оттуда. Да? Ничесть ты батон, конечно. О, коляска. Да что за дерьмо? Минус 42 ему дал. Он меня еще хаешку свою. Киданул, да ты поц! Блин, меня так раздражает вот эти вот анимации, когда ты бьешь что-то, оно трясется. Почему оно не может просто ломаться? Оно трясется. Ты куда ушел, а? М? Что ты как поц. Ты че гей? <звы> <звы> Ладно. По позади нас это, враги. Пойду съем печеньку. Right. Rippin' and dippin' so to hey, to yeah, to hey, yeah. you give me tablets.